Доброго времени суток, друзья, и я рада вас приветствовать на сайте уникального метода для заработка в сети «Прибыльный пост». Меня зовут Арина Курчатова, мне 31 год, проживаю в городе Екатеринбург и являюсь автором данного обучающего курса. Вот моя страничка ВКонтакте, ссылку на нее вы сможете найти немного ниже на данном сайте. Добавляйтесь ко мне в «Друзья». Итак, собственно, в чем же заключается уникальность моего метода заработка? В том, что деньги поступают к нам за счет размещения специальных постов на своей страничке ВКонтакте. То есть вот здесь. Даже если вы на сайте ВКонтакте не зарегистрированы, то в моем обучении будет подробно объяснено, как завести страницу на данном сайте, а также подготовить ее для заработка. Также очень важно отметить, что с моей системой вам не нужно будет размещать на своей странице спам, участвовать в каких-либо партнерских программах, вы не будете заниматься обманом людей, ну и не нужно будет делать другие бесполезные глупые вещи. Все реально очень и очень просто. Вам нужно будет всего лишь разместить на своей стене специальную запись и далее получать деньги на ваш киви кошелек. А также можно настроить получение денег на Яндекс Деньги, Webmoney, либо даже на банковскую карту. Ну а теперь давайте с вами вернемся на мою страничку ВКонтакте и давайте посмотрим, как моя система работает в реальном времени. Так. Переходим обратно на страницу. И здесь мы с вами сейчас разместим пост. Запись для данного поста у меня заранее есть в текстовом варианте. И у вас она также будет доступна вместе с моим обучающим курсом. То есть внутри обучающего курса вы получите полную информацию о том, что делать и материалы для размещения. Для того, чтобы деньги поступали на ваш счет. Итак, копируем. Вставляем запись. И нажимаем отправить пост успешно размещен данную информацию я специально закрыла по вполне думаю понятным причинам для того чтобы сейчас все люди которые просмотрят данный ролик не побежали повторять мои действия и соответственно выкладывать те же посты и соответственно мои ученики и все те кто начнет проходить обучение у меня никоим образом не пострадали от конкуренции в финансовом плане тут все думаю Итак, понятно, пост размещен на моей стене, добавлен он всего одну минуту назад. Получение средств данного поста у меня настроено на киви кошелек. Давайте перейдем в мой киви кошелек. И на данный момент, как вы видите, на моем киви кошельке доступный баланс 24 779 рублей. Так, мы можем перейти на главную страничку. А теперь давайте вернемся в историю и включим «Просмотр истории за сегодня». И, как мы можем видеть, за сегодня к нам не поступило еще ни одного платежа. Сейчас я поставлю запись этого видео на паузу, подожду 10-15 минут, пока поступит первый платеж, после чего продолжу с вами вести запись. Итак, продолжим. 18 минут назад мы с вами разместили пост. Сейчас давайте обратно перейдем в кошелек. И вот как мы видим, первая оплата в 500 рублей нам успешно поступила. Деньги нам приходят частями по 500 рублей, и в день таких поступлений к нам приходит от 10 штук. То есть заработок составляет от 5000 рублей в день и даже более. Ну и для того, чтобы вы в этом убедились своими собственными глазами, давайте приостановим запись данного видео на несколько часов, где-то на 2-3 часа, и затем посмотрим, какой доход нами будет получен за это время. То есть я продолжу запись через пару часов, но для вас пройдет лишь несколько секунд, поскольку я поставлю запись на паузу. До скорой встречи! Итак, я приветствую вас еще раз. С того момента, как мы разместили пост, прошло 2 часа, даже немного больше двух. И за это время, как мы можем видеть в личном кабинете Киви кошелька, на счет поступило 6500 рублей. Также мы можем видеть все эти приходные операции за сегодня, каждая на сумму 500 рублей. Ну и в общем итоге за сегодня, как мы видим, мы заработали 6500 рублей. Мы с вами можем побегать, попрыгать по страничке. Давайте даже мы ее попробуем перезагрузить. Сейчас перезагрузить. И, как мы видим, все в полном порядке. Все деньги на месте. То есть это не какая-то постановка. Кабинет мой реальный, деньги на нем настоящие. Никаких фокусов и обмана с моей стороны нет. Что ж, я честно и открыто показала вам, сколько можно заработать. И точно такие же суммы, то есть от 5000 рублей ежедневно, может заработать абсолютно любой человек. И для этого вам понадобится самая малость. То есть завести себе страничку ВКонтакте, если у вас еще ее нет, открыть себе Киви-кошелек для получения денег, далее размещать на своей странице посты по моей технологии каждый день и, соответственно, получать свои деньги. Все, что для этого необходимо, то есть как открыть страницу ВКонтакте, если у вас еще ее нет, что это за пост, где его взять, как и когда его размещать, как зарегистрировать и работать с киви кошельком, если у вас еще его нет, или недостаточно навыков его использования. То есть все-все, все детали работы по моей системе с пошаговым руководством подробно описаны в моем обучающем видеокурсе. Мой курс вы можете получить на этом же сайте немного ниже. Что я еще хотела бы отметить, работа по моему методу отнимает минимум вашего времени. Максимум, сколько она может занять, это один час в день, и то для этого нужно очень постараться. Это возможно только если вы вообще не в ладах с компьютером и интернетом, и вам очень тяжело здесь работать. Но несмотря на это, даже если вы абсолютно не владеете компьютером, и только вчера его включили, зарабатывать по моей системе вы без проблем сможете. Причем, если вы начнете сегодня, то уже завтра получите свои первые деньги. За один размещенный пост вы будете зарабатывать от 5000 рублей в день. Система, как я уже неоднократно говорила, очень проста. То есть вы скопировали полученный вами с курсом пост, вставили его на свою страницу ВКонтакте и получаете деньги. Даже полные чайники и новички смогут без проблем получать деньги по моей методике. Причем методика данная является авторской, то есть это лично моя разработка, моя личная проверенная система заработка. Она совершенно никак не связана ни с какими-то партнерками, ни с какими-либо сторонними сервисами, сайтами и всем прочим. То есть это реальный авторский метод, который без всяких сложностей, заморочек, сложных систем будет приносить вам деньги. И как я уже говорила ранее, если вам интересно зарабатывать именно так вместе со мной, то обучающий видеокурс по работе с прибыльными постами вы можете получить на этом сайте немного ниже. А на этом я желаю вам всего доброго и огромных вам заработков на прибыльных постах. Подождите и уходите с пустыми руками.